так господа добрый день информационное видео опять 5 депутаты наголосовали как говорится принят вчера был в целом законопроект как закон да уже принят закон о системе общественного здоровья номер 41 42 законопроекта я о нем не записывал видео не потому, что мне там не хотелось, или я там что-то поддерживаю, не поддерживаю. Об этом уже, Жари, уже рассказали многие. Вот одно из видео, которое я рекомендую посмотреть. Я прикреплю ссылку. Это разобрался в этом вопросе Александр Гумиров, юрист, адвокат. Я его давно знаю. Подавал он иски, когда был карантин и так далее и тому подобное. То есть он разобрался в теме, разложил ее, повторять, рассказывать как-то по-другому. Я не буду, я согласен с его мнением, что этот закон не должен был быть принят. Но тем не менее он принят. Единственное что, что делать дальше, да, вопрос. И вот, как говорится, общество тут разделилось. Да, ну есть группа, скажем так во время карантина образовалась группа людей, те, которые вот как говорятся, там у них там своя какая-то система координат, своя какая-то правовая система, они находят среди всего этого массива ну, законодательства, Конституции, какие-то статусы выделяют, какие-то аферты там, ну в общем я их не буду конкретно, персонально. Просто, ну, я знаю, что почему-то так сложилось, что я вижу, у них много есть последователей, да, и они там эту тему разбирают, там каждый по-своему. В общем, я вот думаю, да, есть способ Конституции, предусмотренный, э, как говорится, э, на управление государством, государственными делами, делами, которые подлежат да, органам местного самоуправления и так далее. То есть, есть конституционный способ. Это ну, простое обращение. Это может быть индивидуально и коллективно. Вот один из способов, все мы уже знаем, это петиция. Вот они говорят, сейчас такой пошел месседж, что подписывая петицию... Вы признаете себя физическим лицом э, и типа соглашаетесь на то, что там этот закон э, принят, он применяться будет к вам. Ну, я не я жарю, я их не буду. Пусть они сами объясняют свою теорию. Я объясняю, как это работает с точки зрения права э, в э, той системе, которая с -с -с сейчас юрисдикция в Украине, да, то есть, есть Конституция, есть статья 40, которая конституционное право гражданина каждого э, на обращение гражданина лица без гражданства любого э, нас ино иностранца, вот. то есть всех э, людей живых и неживых всех людей, кто может написать обращение да, устно его прийти на прием, передать либо по телефону то есть обращение форма обращения петиция коллективная, способ подачи на сайте президента то есть сейчас единственный конституционный способ остановить это это используя возможность, полномочия президента, которого все люди выбирали, попросить президента защитить конституционные права. Достаточно грамотно составлена петиция для того, чтобы президент наложил вето на закон вот. и используя тезисы, которые доводы, которые выложены в этой, изложены в этой петиции. Что-то там, из-за того, что вы ее подпишете, будет там как-то к как вам применяться персонально. Нет, это чепуха, я вам так скажу. Вот. Никто за вами бегать не будет, этих петиций уже по-на подписывали. То есть, я не, я не слышал ни одного автора петиции, который бы вот, что-то тут, или под, среди вообще тех, кто подписал, чтобы там, поверьте, какая-то была... Пришли к нему домой, там начали задавать какие-то вопросы. А поверьте, там такие были глупые, такие провокационные были петиции. Разные. То есть, в принципе, могли прийти, могли. Если бы при, пришли, было бы какое-то давление на того, кто подписал, или на автора петиции. Ну, это был, стало известно. Ну, поверьте, стало. Я же говорю, у этих людей, у них там... Да, с по 100 тысяч есть подписчиков на фейсбуке, в Телеграмах. То есть это бы стало известно сразу же вот. То есть петиция это как форма обращения коллективная И Поэтому чем быстрее вот, чем быстрее вы ее подпишете Тем быстрее она будет, ну, процедура рассмотрения да, э, Сам закон, же на подпись президента уже там пойдет Отправят его, тоже не день в день, да, то есть его сформируют, подпишет голова Верховной Рады, отправят президенту, через офис президента, это там через каких-то определенных людей, пока ему там положат папочку, пока он придет, то есть быстрее петицию мы подпишем, петиция наберет определенные голоса и тоже ляжет на стол. И уже президент будет, ну ему кто-то доложит, что вот, есть люди недовольные, собрали петицию, есть такой вот законопроект. Когда президент уже там рассмотрит эту петицию и не наложит вето, ну, еще раз выскажите свое недовольство, запишите там видеоролики и так далее, и тому подобное. Поймите, ну, вы же кто-то же голосовал за этих людей, которые вот ставят «за». Вот, вот есть даже среди этих голосовавших «за» люди, вот, например, есть народные депутаты, которые говорили там, о, это все эти маски, вся эта вакцинация, это там... Не совсем правильно. Ну, то есть, понимаете, они, конечно, старались держать э, марку, скажем так. Ну, потому что есть уж, э, как он, ярлык могут при, прикрепить э, антивакцинатора, в список нести, понимаете. И такие депутаты были, за ними гонения там и так далее. То есть, они старались там высказываться. Вот, например, Богуцкая. Ну, посмотрите, что она говорила на эфирах, куда ее там приглашали по поводу вакцинации, по поводу масок. Вот, посмотри, и вот как ее отношение. Мне казалось, она, она бы не могла проголосовать. Но она проголосовала за. Вот. Есть депутаты, которые, знаете, как вся такая позиция, непонятна. Всего два из 30, 38, которые были зарегистрированы в зале, всего два проголосовала против. Вот, понимаете? Вот они, два цифра. Всего проголосовало 228 за. То есть эти какие-то два голоса, даже 226 если бы набрал, было бы принято. То есть три голоса какие-то решили, понимаете? То есть, А принимают иногда законопроекты 300 голосов. То есть этот законопроект такой неоднозначный. Они все так голосовали, ну, я думаю, проводилась работа с, с каждым конкретным депутатом. Вот. И, возможно, недостаточно было общественного э, недовольства. Может быть, и я виноват, то, что я не записывал видео об этом э, законопроекте. Может быть, да. Но, поверьте, денег мне никто не занес. Никто мне не говорил там, э, не голос... Нет, ты ж смотри там, не критикуй ничего, не говори. Вот. У меня просто не такая большая аудитория. Ну, чтобы, знаете, как... Есть вот канал... Э, где Александр Гумиров, да, вот канал Александр, Антона Болтика, у него там 300 тысяч, он высказал. Никто не мешал это все репостить, постить, там мнение это доносить, депутатам передавать, чтобы они задумались, потому что там некоторые думают, что они голосовали против Асбеста. Вот. Поэтому, если вдруг вето президент не наложит, то там многие, многие вещи будут дополнительно регулироваться постановлениями кабинета министров. И тут уже можно будет тогда обращаться в суды на, по поводу несоответствия этих постановлений кабинетов министров, этому закону и так далее. То есть э, завтра ничего... Ну, то есть знаете как, все приняли, завтра все пропало. Нет, поверьте, э, можно каждый вот этот шаг... Забивайте в гвозди, бороться. Но так как вот я смотрю, что петиция это уже 20 дней набирает голоса, да. Вчера ее открывал, я смотрел, было тысячу против. Тысячу всего лишь человек против. Ну, подписали. Сегодня, ну, вот на момент, когда я снимаю видео, почти 4000. Поэтому, ну вот, сегодня четверг, да, среда. Давайте до выходных Положим эту петицию на стол президенту своим, со своими 25 тысячами подписей. Подписываем. Я все ссылки добавлю к этому видео. Делитесь с петицией. Можете этим видео делиться. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Буду держать вас в курсе.